Здравствуйте, друзья, с вами Надежда Соколова. Сегодня мы с вами поговорим, выполним упражнение, вам расскажу, покажу, что нужно сделать для того, чтобы расслабить шейный отдел позвоночника, чтобы расслабить шею в повседневной жизни. Итак, немножко анатомии. Шейный отдел позвоночника – это самая активная часть нашей спины, нашего позвоночника, и поэтому она самая уязвимая. Чаще всего шейный отдел страдает от того, что мы не контролируем, как мы ходим, стоим, сидим, и поэтому, когда вы сидите, постарайтесь понаблюдать себя для начала. Почувствуйте, как только шея напряглась, возможно, вы подняли плечи вверх, возможно, вы сместили шею вперед. Положение, когда мы смещаем шею вперед, когда мы сокращаем мышцы сзади, у нас размыкаются межпозвонковые диски впереди. Межпозвонковые диски имеют остистые отросточки, которые уходят назад. Через остистые отростки проходят нервные окончания и кровеносные сосуды, артерии, которые подают кровь головному мозгу. И если мы поднимаем подбородок высоко, они смыкаются. Это чревато головокружением, головными болями. И поэтому важный момент – научитесь контролировать вашу шею. Ну и конечно же выполняйте упражнения, сейчас мы их выполним. Выравнивайте осанку, если вы стоите, то смягчайте колени, подкручивайте таз, подбирайте живот, раскрывайте грудную клетку, опускайте плечи вниз, тянитесь макушкой вверх и в этом положении представьте, что у вас на шее ну, плотный шарф или плотный воротничок. И постарайтесь вытянуть шею вверх, как бы вытягивая. Что важно, контролируйте ваш подбородок. Подбородок должен оставаться параллельно полу. Потому что если вы начинаете раскачивать и выполнять упражнение с поднятым подбородком, то мышцы сзади на шее остаются по-прежнему в напряжении, остаются в тонусе. Поэтому выровняйте шею, вытяните шею сзади. За основание черепа. Возьмите себя так, потяните и покачайте голову. Постарайтесь не вкладывать в это движение силы. Постарайтесь почувствовать, что вот движение легкое, такое вытягивающее. Потом можете взять и раскачать шейный отдел. И вы почувствуете, как мышцы шеи тянутся, но расслабляются. Можно опустить голову вниз и покачать голову в этом положении. Вот здесь контролируйте, чтобы у вас. Между подбородком и грудиной было расстояние приблизительно небольшого яблока. Расслабили, потянулись вверх. Еще одно упражнение, тоже с небольшим наклоном головы. Представьте, что у вас вот здесь перед носом небольшая наклонная плоскость. И на этой плоскости вы нарисуете круг. Вот все движения, которые мы сейчас выполняем, мы не вкладываем в них силу. Мы с вами выполняем такое мягкое, спокойное, расслабляющее движение. В одну сторону и в другую сторону. И снова расслабьте. Что важно? Важно постараться научиться контролировать шею. Что можно еще сделать? Можно взять книгу. У меня кирпич от йоги. И положить ее на голову. Удержать ее на голове. И вот в этом положении вы сразу почувствуете, вот как только я начинаю поднимать подбородок, да, у меня кирпич начинает качаться, найдите точку, макушечку, и через макушку вытянитесь вверх. Удержите ну, это положение. Что происходит с нашим шейным отделом в этом положении, когда у нас на голове есть какой-то предмет? Когда мы на голову кладем какой-то предмет, наш позвоночник выстраивается в идеальную, с точки зрения анатомии, конструкцию такую. Вы будете чувствовать, что у вас плечи потянулись вниз, иначе будет неудобно держать наш кирпичик. Вы будете чувствовать, что у вас подобрался живот, потому что если вы прогнете поясницу, вам тоже будет некомфортно, и равномерно распределяется нагрузка на все суставы межпозвоночные, связки на все мышцы, то есть вот вытягивается ваша спина. Конечно же, можно это подержать. Можно развернуть голову вправо-влево, вот в этом положении вы будете чувствовать, что вот он подбородок параллельно полу. Можно взять и присогнуть колени, если вы сидите, зафиксировать таз. И развернуть корпус вправо-влево. В этом положении включится еще в работу плечевой пояс. И вот здесь не гонитесь за амплитудой. Ваша задача сохранить позвоночник как стержень. Одна и другая сторона. как вы выполнили эти упражнения, можно взять и расслабиться. Сколько времени выполнять упражнения? Но согласитесь, что вот то, что я вам сейчас показала, реально выполнять сидя на рабочем месте. И если вы почувствовали, что ваша шея напряглась, вы можете совершенно спокойно уделить 3-5 минут вашему шейному отделу за рабочим столом. Постарайтесь это сделать в течение дня два-три раза. И тогда, во-первых, вы почувствуете, что шея будет меньше болеть, а во-вторых, вы почувствуете, что вы научились ее контролировать. Как только возникает какой-то спазм и неприятные ощущения, вы вытягиваетесь и уделяете 3-5 минут вашей шее, вашему шейному отделу. И на сегодня это все. И если это видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе последних новостей. Будьте здоровы! Ваша Надежда Соколова.